Прозвучал все одно для нас звучит трохи дивно, але цілком возможно скоро и мы испробуем у кабачковый холодный десерт. А пока что давайте разом учиться готувати смачний салат зовучи в миди и такальмари. Смак будет фантастический. Доброго ранку всем тем, кто уже готовы розпочати свій день в гарному смачному настроении. Этим утром на нашей кухне будет маленький кусочек моря, потому что готовить мы будем салат из мидий и кальмаров. Я сразу начну нарезать кальмар. Прежде чем я буду их нарезать, я делаю вот такие насечки. Теперь просто нарезаю. А теперь для нашего морского салата я нарезаю соломкой огурец и помидор. И я удаляю э, мякоть с косточками. Так. Ну и пекинская капуста. К огурцу и к помидору будем обжаривать кальмар. Выкладываем наш кальмар. Очень важная деталь. Кальмар, что бы вы с ним ни делали, какой бы вы термической обработки его не подвергали, ее не следует проводить больше двух минут, потому что в противном случае он просто станет резиновым. Вот если бы я не сделал надрезы вот так бы красиво, смотрите, как он красиво совернулся. таким равликом. Ой, смотрите, как красиво. Сразу у нас форма приобретается. Я сейчас должен добавить немного соевого соуса. Это отличная альтернатива соли. Красоте необыкновенная. Все, хватит, снимаю. Один из главных ингредиентов – меди. Для этого салата нам отлично подойдут мидии в масле с травами, предоставленные торговой маркой «Водный мир». Они подчеркнут изысканность вкуса. И теперь добавим еще немного соевого соуса и дадим мидиям пропитаться. А сами пока приготовим заправку для салата. Французская горчица, 2 столовые ложки. Так... Заливаем двумя столовыми ложками растительного масла и добавляю 5 капель лимонного сока. Хотел бы э, особенно сегодня подчеркнуть пользу морепродуктов. МИДи, например, их вполне можно назвать истинным, самым настоящим источником здоровья. Там содержится неимоверное число там, всяких аминокислот, витаминов. Вот, например, те самые витамины, которые делают наши волосы сильнее более блестящими, и кожа более упругой. Теперь соединяю обжаренные кальмары. Так, мидии. Так, вот теперь заправочку хорошенько перемешиваем. Так, я попробую. Так. Конечно же, можно украсить еще а, яйцом, можно куриным, но вот мы сегодня, знаете, так решили шикануть, купили немножко перепеленных, они, конечно, подороже будут. А сверху можно посыпать еще кунжутиком, вот так вот. Согласитесь, пожалуйста. Выглядит прекрасно. М -м -м -м -м. На вкус еще лучше. Приятного аппетита и хорошего настроения вместе с торговой маркой «Водный мир». «Водный мир», «Колы такая смачнющая». С вами был Олексій Суханов. Та найсмачніша рубрика ранку з Україною». До встречи!